Всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе 305-й вариант из, ну, точнее, не из, от Ларина, УГЭшный. Меня зовут Виктор, с вами канал Мистер Матлесон. И давайте посмотрим первые 5 заданий. Что у нас есть? У нас в этот раз схема метрополитена города Н. Станция ветреная расположена между центральной и дальней. Ну, сразу можно сказать, что под номером 1 идет ветреная. Подписали. Дальше. Если ехать по кольцевой, то можно последовательно попасть центральная, потом быстрое и утреннее. Ну, под пятым тогда быстрое будет. Вот здесь быстрое. Ну и, соответственно, птичье и веселое. Четвертое это птичье. И веселая. Дальше. Радужная ветка включает в себя быструю, дальше смородиновую, хоккейную и звездную. Ну, соответственно, здесь хоккейная, хоккейная и здесь звездная. Звездная. Сплошные тиктокеры там живут, наверное. Всего в метрополитене города Н есть три станции, от которых тоннель ведет только в одну сторону. Это дальняя, верхняя и звездная. Ну, значит, седьмую звездную правильно. Антон живет недалеко от станции Надежда. Ну, значит, под вторую у нас идет Надежда. Вот, в принципе, мы распределили номера. Дальше, ну, как обычно в первом, расставить эти номера в определенном порядке. Сделали. 3, 1, 7, 4. Сложности никакой нет. Дальше. Бригада меняет рельсы на участке между Надеждой и Верхняя. 12,4 километра. По 400 метров рельсов они укладывают в день. субботу и воскресенье не работают. Надо узнать, сколько проезд был закрыт. Что мы с вами делаем? Мы берем 12,4, делим на 0,4. То есть километры на километры. Получаем, что 31 рабочий день они пахали у нас. При этом 31 рабочий день, в неделю у нас только 5 рабочих дней. То есть, если мы 31 поделим на 5, мы получим 6,1. То есть, 6 недель они работали. Но в неделю-то у нас 7 дней. Соответственно, 6 мы умножаем на 7 и прибавляем 1 оставшийся день. То есть, всего 43 дня у нас была закрыта ветка. Дальше. Территория, находящаяся внутри кольцевой, называется центральным городским районом. Площадь надо найти, если длина кольцевой 40 километров. Длина окружности находится по формуле 2πr. То есть вот она у нас с вами равна 40. В таком случае можно говорить о том, что радиус будет равен 40 делить на 2π. Или 20 делить на π. А площадь находится как πr квадрат. То есть у нас будет π. На 20 в квадрате это 400, π в квадрате это ну, π в квадрате. Сократится и будет 400 делить на π. Но в ответ необходимо умноженное на π дать, соответственно, мы просто 400 с вами и запишем. Дальше. Найдите расстояние между смородиновой и хоккейной. Если длина радужной 17, при этом расстояние от звездной 10, от быстрой до хокейной 12, все расстояния даны по железке. Что у нас с вами получается? Вот Мы не знаем это расстояние. x километров. При этом с 5 по 6 у нас с вами 12. То есть здесь будет 12 минус x километров. А вот с смородиновой до 7 у нас получается 10. Тогда это будет 10 минус x. И вся она в сумме дает 17. То есть мы можем сразу написать, что 12 минус x плюс x плюс 10 минус x в сумме 17. То есть получается 22 минус х это 17 ну понятно что в таком случае x это будет 22 минус 17 или 5 записали так школьник у нас 45 поездок где в метро делает в месяц потом сваливает все что у нас не отъездил обнуляется прям как срок и соответственно необходимо узнать сколько самый дешевый вариант обойдется но у нас есть скидки надо учитывать стоимость билета с учетом скидки. Учитывать с учетом тавтологии, конечно, получилось. Ну ладно. В первом случае дается 15% скидка на билетик. То есть мы 40 умножаем на 0,85. Потому что если вы 15% скидываете со 100, у вас остается 85%. А 85% в долях это 0,85. То есть здесь 34 рубля билет стоит. Ну или поездка. Во втором случае у нас 10 поездок за 370 рублей. То есть у нас билет стоит 37 рублей. Но на него еще делается скидка 10%. То есть мы 37 умножаем на 0,9 и получаем 33,3 рубля за билет. В третьем случае 30 поездок за 1050. То есть один билетик у нас 35 рублей. Но опять же на него скидка 10 рублей. О, 10%. То есть 35 умножаем на 0,9 и, соответственно, получаем 31,5 рубля за билет. Ну, в четвертом случае 50 поездок 1600, то есть по 32 рубля за билет. А неограниченный мы даже рассматривать не будем, там все равно дофига получается. Понятно, что вот это самый дешевый вариант. То есть мы сначала покупаем 30 билетов за 1050. Но у нас с вами делается, соответственно, еще 15 поездок. Как можем 15 поездок добрать? Вот здесь вариант дешевле, чем здесь. Соответственно, мы докупаем 10 поездок по 370. Но не забываем, что скидка делается. Вот. То есть мы здесь 370 добавляем. И вот на эту сумму по 10% скидка. То есть 0,9. И 5 билетиков мы докупим по 40 рублей. Но не забываем про скидку в 15%. То есть 5 умножаем на 40. И соответственно на 0,85. Если здесь все посчитать, вы получите 1448 рублей в сумме. Все. Записали. Найдите значение выражения. Что у нас есть? Вот смотрите. Раз нолик, два нолик, три нолика. Вот здесь пишем 9. 1 нолик уже убрали. Здесь пишем 9. Как раз 2 нолика убрали. То есть здесь три знака после запятой. Здесь 3 нолика. Они друг друга компенсируют. То есть там деление на 1000, тут умножение на 1000. И у нас фактически остается только 9 на 9 на 9. Ну а 3 девятки, если вы перемножите, вы получите 729. Хорошо. На координатной прямой отмечено так. А, надо выбрать верный вариант ответа. Что у нас есть? Ну вот ашка наша она располагается между минус двумя и минус одним. Кому сложно, вы возьмите А, примерное значение, там, минус 1,2. И считайте, просто подставляя. У нас минус А меньше единицы. Если вы возьмете минус А, вы получите число от 1 до 2, оно явно больше единицы. Минус 2, минус А больше 0. Да даже если вы возьмете число минус 2, вы получите минус 2, плюс минус, о, плюс, минус, минус 2, то есть это плюс 2. Это будет 0, больше 0 не получается. 1 делить на А меньше 0. Но если вы число положительное поделится на отрицательное, да, вы получите меньше 0. А плюс 4 меньше нуля. Даже если вы минус 2 возьмете, плюс 4, вы меньше нуля не получите. Поэтому только третий вариант правильный. Дальше. Найдите значение выражения. Ну тут просто перемножается. То есть корень из 12 умножается на корень из 3. И корень из 3 умножается на корень из 3. Так как корни одинаковых степеней мы можем под один корень занести. То есть... Только минус не заносите под один корень, такой формулы нет, только произведение и частное. Получается, корень из 36 это 6, корень из 9 это 3. Троечка остается. Дальше. Решите уравнение. ну Что здесь надо сделать? Воспользоваться формулой квадрата суммы и разности. То есть, в первом случае получается x в квадрате минус 8x плюс 16. Во втором случае получается x в квадрате плюс 18x, плюс 81, и равно все это 2x квадрате. Ну, x квадрате, x квадрате взаимоничтожается, остается 10x плюс 97, равно 0. Соответственно, 10x это минус 97, а x тогда это минус 97 делить на 10, минус 9,7. Записали. Дальше. Из 600 клавиатур 12 неисправно. Найдите вероятность того, что случайно будет исправно. Для этого мы возьмем из единицы вычтем вероятность противоположного события, что она будет неисправна. То, что в сумме они должны дать единицу. Можно сократить на 6, будет 2 сотых. Но если вы из единицы 2 сотых вы получите 98 сотых. Записали. Дальше. Представлены графики э, линейных функций, соответственно, установить соответствие. Опять, соответственно, установить соответствие. Да, ну в общем, смысл в чем? У вас координатные четверти расставлены всегда вот в таком порядке. Если концы прямой расположены в первой и третьей координатных четвертях, то k больше нуля. То есть вот здесь больше. А во второй и четвертой k меньше нуля. Здесь k меньше нуля. Если пересечение оси OY происходит под оси OX, то B меньше нуля. Здесь под, b меньше нуля. А если над, то b больше нуля. Ну и соответственно уже можно ставить ответы. То есть a меньше, меньше, есть, есть, под вторым. Дальше меньше, больше, под третьим. То есть 2, 3, 1 у нас в ответ пойдет. Далее. Есть формула площади э, ромба. Надо найти, пользуясь этой формулой, D1. Во-первых, D1 выразим. То есть, будет что у нас D1. Вот D1 на 2 делится, соответственно, S на 2 будет умножаться. D1 на D2 умножается, соответственно, S на, 2, на D2 будет делиться. Выходит 2 умноженное с на 180 и деленное на 30. Естественно, 180 на 30 прекрасно на 30 сокращается. Остается 6 и 1. Но 2 на 6, естественно, 12. Хорошо, далее. Укажите решение системы. Так, это перенесем сюда. Получается 3x меньше 12. Так, это перенесем сюда. Это сюда. То есть будет 9 плюс 23. Это 32. 32 должно быть больше, чем 4x. В первом случае поделим на 3. x меньше 4. Во втором случае на 4. То есть 8 больше х. Ну или x меньше 8. То есть у нас получается одновременно меньше 8. То есть вот такой вот. Открытый луч и меньше 4. Ну, пересеклись они до 4. То есть от минус бесконечности до 4 это второй вариант ответа. Дальше. Тренер посоветовал а, приводить на беговой дорожке 15 минут в первый день, потом на 7 минут увеличивать. Надо узнать, через сколько дней он там 2 часа 25 минут набегает. Что получается? Арифтическая прогрессия классическая. То есть у вас 15, потом 15 плюс 7, 15 плюс 14, 15 плюс 21. Вы, конечно, можете вот так прибавлять и потом все это еще сложить, чтобы получить 2,25 часа. Ну, нам, конечно, все в минутах надо, что там в минутах представляется. То есть 120, там 145 минут. А можно воспользоваться формулой суммы n-членов арифметической прогрессии, которая выглядит как 2а первых плюс d на n-1. Делить на 2 и умножить на n. Где n это как раз количество дней или порядковый номер. А первый это первый член. То есть это 15. d это разность электрической прогрессии. То есть это то число, которое прибавляется 7. И тогда у нас получается так. 2 часа 25 минут. Это 145 минут, если представлять именно в минутах. То есть будет 145 равно 2 первых. То есть 2 на 15. Плюс 7 на n минус 1. Вот n мы как раз ищем, мы не знаем его. Делить на 2 и умножить на n. Обе части умножим на 2, получается. Сколько там? 290, по-моему, да? Да, 290 равно 30 плюс 7n минус 7 и умножить на n. Раскроем скобки, приведем подобные. То есть у нас получается простое квадратное уравнение. 7n в квадрате плюс 23n минус 290 равно 0 ну что тут надо будет дискриминант находить то есть 23 в квадрате плюс 4 на 7 на 290 если посчитать то это получается 93 в квадрате значит n с одной стороны это минус 23 плюс 93 делить на 14 то есть 5 а n Второе у нас меньше нуля. N это у нас порядковый номер, число натуральное, то есть быть не может. Поэтому через 5 дней у нас он столько набегает. Дальше. Точка O у нас центр окружности, на которой лежат ST и V. Таким образом, что STV-ромб найдите STV. Давайте я переверну листочек. У меня там записи есть. Рисуем окружность. Естественно, я заранее все это прорешиваю, чтобы долго не тупить, здесь не сидеть, арифметика не страдать. Вот у вас получается ромб, предположим, в таком порядке. Что у нас с вами здесь? О, -С -Т да? О -С Т, ТВ. Раз ромб, то вот этот угол равен вот этому. Давайте мы его возьмем за альфа. В таком случае, так как это центральный угол, то дуга ВС, на которую он опирается, тоже будет альфа. В таком случае, дуга, точнее, СВ альфа, а дуга ВС... Это 360 минус альфа. то что вся окружность это 360. Но тогда вот этот уголочек, так как вписанный, он опирающийся на дугу 360 минус альфа, он в два раза меньше будет. То есть 180 минус альфа на 2. А у ромба эти два угла равны между собой. То есть альфа плюс 180, точнее, не плюс. А так, давайте мы вот это уберем. Что-то как-то у меня не хочет пропадать. А, вот да. То есть альфа равно 180 минус альфа на 2. В таком случае 3 альфа на 2 это 180. Ну и соответственно альфа это 180 умножить на 2 и делить на 3. То есть 120 градусов у нас альфа. И нам необходимо найти stv. Но это как раз есть тот же самый альфа или 180 минус альфа на 2. Без разницы вы все равно 120 получите. Дальше. Точка О. Центр окружности, на которой отмечены А, Б и С. Известно, что А, c Б 25. Найдите А, У, тут опять же центральный вписанный угол. Они в два раза относятся друг к другу. То есть вот у нас 1, 2, 3, например. Здесь предположим А, Б, С. Здесь у нас вот О. Нам говорят, что угол А, С, Б. То есть вот этот 25. Надо найти угол А, b они опираются на одну и ту же дугу BA, Значит, они относятся как один к двум. То есть угол ACB в два раза меньше, чем угол АУБ. Поэтому здесь сразу смело пишем 50. И смотрим далее. Треугольник АБЦ отмечены МН. Соответственно, ага, хорошо. При этом это у нас середины, То есть нарисовали треугольник C. На BC отмечена точка М в середине. На AC отмечена точка N в середине. То есть понятно, что MN это средняя линия. Она делит, она не делит, конечно, она равна половине AB. И у нас вот треугольник ABC и NMC они подобны. Почему? Средняя линия параллельна. То есть вот этот угол NMC равен углу Б, как соответственный, И угол C у них общий. То есть по двум углам они подобны. При этом МН у нас относится к АБ как 1 к 2. То есть коэффициент подобия 1 к 2. Значит, площадь треугольника МНС будет относиться к площади треугольника АБС как 1 к 4. Ну или составлять 1 четвертую от площади треугольника АБС. В таком случае площадь четырехугольника АБМН будет составлять 3 четвертых от площади треугольника АБС. Ну или... 3 площади треугольника mnc то есть 3 умножаем на 76 и получаем ответ 228 мамки на эти ауэшники сейчас наверняка у 228 ну да ладно следующая вот интересная задача у нас дана прямоугольники площади известны то есть там 26 так, надо подписать, тут, тут Ларина по своему времени плохо видно. Здесь 20, нет, 26 не здесь. Здесь 25, здесь 26, здесь 17, на всякий случай, здесь 41. При этом известно, что вот это 4, вот это 3 и вот здесь 6. И надо найти с вами и G. То есть вот это неизвестно. Что мы с вами можем сделать? Для начала рассмотрим четырехугольник ACDB. Его площадь, то есть 25 вычисляется как произведение смежных сторон, то есть АС на CD. То есть 4 на 3 плюс х. Потому что мы с вами не знаем, вот здесь пусть будет х. Ну, естественно, в таком случае 25 четвертых это 3 плюс х, и отсюда легко находится х. Это будет там, сколько? 6,25 минус 3 3,25. То есть вот здесь у нас 3,25. При этом вот это. Штучка у нас с вами 6. Соответственно, мы можем сказать, если рассмотреть EFGD, EFGD то также 26 находится как 3,25, умноженное на 6 уже плюс Y. Если у нас вот здесь с вами Y. Опять же, Y находится достаточно легко. То есть Y плюс 6 это 26 на 3,25. Сотых это 8, значит у равно 2. Вот этот отрезок у нас 2. Дальше, что у нас с вами выходит? То есть вот это, если мы вот здесь провели, здесь 4, здесь 2. То есть она получается равна 6. Это давайте возьмем за z. Следовательно, BHGK, если рассмотреть, то 17 вычисляется как 6 умноженное на z. Естественно, тогда z это 17 шестых. Ну и остается рассмотреть HGLI. В нем 41 это 6 умноженное на 17 шестых плюс какой-нибудь там m, например. Если вот это наша m. Ну что отсюда получается? 41 равно 17 плюс 6m. Отсюда... 6m равно 41 минус 17, это 24. Значит, mk равна 4. Вот, в принципе, наш ответ. Далее. Выбрать верное утверждение. Боковые стороны любой трапеции равны. Нет. Площадь ромба равна произведению двух его смежных сторон на синус угла между ними. Ну да, абсолютно верно. Всякие равнобедные треугольники являются треугольными. Нет, тупоугольные тоже есть. Поэтому только 2. Далее. Решите уравнение. Вот смотрите, у вас скобки одинаковые. То есть если вы вот здесь минус подставите, поставите и равно нулю, вы можете 2х-2 вынести. x-2 вынести. В таком случае в первом, в первом, грубо говоря, множителе у вас только остается 2х-2. А во втором остается х-2. Ну а дальше произведение равно нулю, когда хотя бы один из множителей равен нулю. То есть так, так, ну и соответственно 2x минус 2 минус x плюс 2 равно 0. Что получается? В первом x равно 1, во втором x равно 2, а в третьем x равно 0. То есть вот ваши три ответа 0, 1, 2. Хорошо. Что дальше? Из А в Б одновременно два автомобиля выехали. Первый с постоянной проехал, второй сначала на 11 км в час медленнее, потом с 66 км в час ехал. Надо найти скорость первого, если она больше 40 км в час. Ну, давайте расстояние от А до Б мы возьмем за С километров. За x километров в час мы с вами возьмем скорость первого. Тогда время, которое потратил первое, это будет s делить на x. То есть расстояние поделили на скорость. Второе у нас сначала половину s ехал со скоростью на 11 км в час меньше. То есть вот он потратил сколько времени. А потом половина расстояния со скоростью 66. Вот его время. И так как приехали одновременно, то между ними можно поставить плюс. Во-первых, на s поделим. То есть получается 1 делить на x равно 0,5 на х минус 11, соответственно 0,5 на 66. Можно обе части умножить на 2, чтобы не работать с коэффициентами дробными. То есть 1 на x минус 11, ну и здесь 1 на 66. Дальше привести к общему знаменателю справа. То есть 2 делить на х равно 66... Плюс х минус 11 и делить на 66х минус 11. Это у нас с вами будет x плюс 55 на 66 x минус 11. Ну а дальше крест-накрест перемножить. То есть будет х в квадрате плюс 55х равно 2 на 66 это 132 на х минус 11. Раскрыть скобки, привести подобные. Остается х в квадрате минус 77х плюс 132 на 11. Вот 132 это 11 на 12. Да еще на 11 это 11 в квадрате на 12. У нас же таблица квадратов с вами не будет. Не факт точнее, что будет. Тогда дискриминант будет 7,7 в квадрате. Это 7 на 11 в квадрате. Минус 4 c То есть 4 на 11 в квадрате на 12. То есть это у нас 7 в квадрате на 11 в квадрате. Естественно, 11 в квадрате можно вынести за скобки. То есть будет 11 в квадрате, а здесь 49 минус 48. Вот остается фактически 11 в квадрате. Значит, первое значение х — это у нас 77 плюс 11 делить на 2, что дает 44 км в час. А х второе — это 77 минус 11 делить на 2. Ну тут сколько получается? 66, это 33. Но нам не подходит, потому что говорят, что скорость больше 40. То есть в ответ 44 пойдет. Дальше. Построите график функции. У вас есть два модуля. Соответственно мы сразу чертим прямую. На которой отмечаем, когда подмодульные выражения равны нулю. С одной стороны это точка минус 1. С другой стороны это точка один. Пишем выражение x плюс 1, выражение x минус 1. Вот x плюс 1 на полученных промежутках. Если x у нас меньше минус 1, то x плюс 1, само выражение, будет отрицательным. Если от минус 1 до 1, там 0, положительным. Ну и от 1, естественно, положительно. Теперь x минус 1. Если x будет меньше минус 1, оно будет отрицательным. От минус 1 до 1 отрицательным, и от 1 до плюс бесконечности положительным. Поэтому так далее и расписываем. Если x меньше или равен минус единицы, то мы получаем, вот у вас оба выражения с минусом, то есть модули раскрываются, меняя знак на противоположный. То есть первый модуль не x плюс 1 раскроется, а минус x минус 1. Второй модуль раскроется не x минус 1, а 1 минус x. Но у вас еще вот здесь минус стоит. То есть получится минус 1 плюс x. Это будет минус 2. Дальше, если x принадлежит там, от минус 1 до 1, у вас 1 раскрывается не поменяв знак, а второй раскрывается поменяв знак. То есть вы получаете 2x. Ну и если x больше либо равен 1, то оба не меняя знаки, то есть получается x плюс 1 минус x плюс 1, это будет 2. То есть вот фактически у вас кусочная функция получилась. Ну давайте построим ее. Так вот, 1, 2, здесь у нас x, здесь у нас y. В первом случае y равно минус 2. И она у нас идет до минус 1. То есть здесь минус 1, минус 2, то есть вот до этой точки. Что такое у равно минус 2? Ну, это прямая параллельная сила x, которая идет через ординату минус 2. Потом 2х, она идет до 1. То есть это вот такая прямая. Возьмите минус 1, подставьте, и 1 подставьте. Потом у равно 2. Это вот такая прямая. Вот ваш график функции. Теперь спрашивают, при каких значениях а прямая y равно A, x имеет с графиком ровно одну общую точку. Ну, прямая y равно A, x это семейство прямых, которые через начало координат проходят. В зависимости от коэффициента а имеет ну, различный наклон по отношению к оси o, x ну, Понятно, что пока она идет во второй и координатных четвертях, то есть пока а меньше нуля, у нас одна точка пересечения. Если А больше нуля, это ось ОХ, у нас тоже будет одна точка пересечения. То есть если А меньше либо равно нулю, одна точка пересечения. Дальше, вот если она начинает идти как-то вот так, то у вас будет получаться раз точка пересечения, 2. точка и центральная 3. Но как только она пройдет через 2Х, точнее чуть дальше отклонится, то у вас опять станет одна точка пересечения, это начало координат. Соответственно, можно еще написать, что А принадлежит от 2 до плюс бесконечности. Двойка не входит, потому что если 2х, то у вас они накладываются, это бесконечное количество пересечений. То есть в результате получаем, что А принадлежит от минус бесконечности до нуля включительно. И от 2 до плюс бесконечности. Дальше. Точка H является основанием высоты BH, проведенной из вершины прямого. Угла В прямоугольного треугольника ABC, окружность диаметром BH пересекает AB и CB в и K. Найдите PK, если бы 15 Хорошо, давайте построим окружность для начала. Так вот, наша раз, окружность 2, окружность 3 и 4. Так, вот здесь высота, соответственно, раз провели, два провели. Вот так вот, здесь через центр пойдет. Так. Так вот, у нас получился вот такой треугольник. А, С. Здесь H. Здесь ПК. Пусть это у нас центр. Ну, что можно с вами сказать? BH это у нас с вами диаметр. При этом BH перпендикулярно АС, так как это высота. Следовательно, H это точка касания. Однозначно. Потому что Получается, что OH это радиус, а радиус перпендикулярен. Соответственно, в таком случае, если это именно точка касания. Второй момент. То есть у вас BH это диаметр, он 15. Но у вас угол B прямой. Раз угол B прямой, то он однозначно опирается на диаметр. То есть ПК это диаметр. А диаметр у вас известен. Он составляет как баш бы, 15. То Pk, это 15. В принципе, вот все решение. Так, что там дальше? Параллелограмма А, Б, С, Д. Проведены высоты Б, Е и Б. Давайте нарисуем параллелограмм. Вот наш параллелограмм. Здесь, например, А, Б, С, Д. Проведены высоты К, Вот она у нас высота. К CD вот она у нас высота. Надо доказать, что треугольники подобны. Ну вот смотрите, так как это параллелограмм, угол А равен углу С. Так как треугольники прямоугольный угол АЕБ равен углу BFC. Но отсюда по равенству двух углов треугольник ABE подобен треугольнику BFC. То есть Достаточно легко и просто все доказывается. Дальше. В треугольнике ABC известны длины сторон. Точка О центра окружности описана около треугольника. Прямая БД перпендикулярна А О пересекает АС в точке D. Найдите CD. Давайте нарисуем окружность. Так. Побольше бы. Побольше и поровнее. Почему все задания обязательно будут с окружностью. Вот. Нарисуем треугольничек ABC. Ну, предположим. Вот наш треугольник. Здесь А, Б, С. О наш центр. Прямая БД перпендикулярна прямой АО. Ну вот у нас АО и, соответственно, пошла вот БДшка. Вот таким вот макаром. Причем Д это точка пересечения. Пусть вот будет, будет здесь Д. Ну и что нам там еще понадобится? В принципе, давайте вот здесь возьмем точку М. Известно, что АВ 36, АС 54 вся. Хорошо. Что мы с вами можем сказать? Вот здесь у нас перпендикуляр, да? Угу. Давайте на всякий случай построим АМ. Тогда достаточно будет рассмотреть пару треугольников. Вот давайте здесь будет точка H. И посмотрим треугольник BHO и HOM. Что мы можем сказать? Ну, Во-первых, BO равно OM. Так как это радиус. Во-вторых, OH тогда это не только высота, это еще медиана и бисектриса. То есть мы получаем с вами, что отрезок BH... Равен отрезку HM. То есть вот это равно вот этому, здесь прямой угол. Но в таком случае треугольник ABH равен треугольнику AHM, потому что у них AH общий катет, HB и HM равны. Следовательно, угол ABH, ну или ABM разница никакой, равен углу AMB. То есть возьмем за альфа. То есть вот здесь у вас уголочек альфа, здесь альфа. Но у нас с вами, так, что там у нас с вами? Угол АСМ, давайте еще вот здесь дополнительное построение сделаем. То есть угол АСМ в таком случае будет равен углу АБМ, так как это вписанное опирающиеся на одну и ту же дугу. То есть вот здесь будет тоже альфа. Но вот смотрите, угол САМ для треугольников АДМ и треугольника АСМ. Он общий. Следовательно, по равенству двух углов мы можем говорить о том, что треугольник АДМ подобен треугольнику АСМ. То есть, грубо говоря, у вас выходит еще что вот этот уголочек, Равен всему вот этому уголочку. Вот, тремя штришками. Ну а этот у них общий. Следовательно, мы можем сказать по отношению сторон, что АМ будет относиться к АС. Так, сначала маленький, берем потом большой треугольник. Абсолютно так же, как АД. Это у нас напротив альфа лежит. Будет относиться к АМ. Следовательно, отсюда мы сразу можем найти АД. Это АМ в квадрате. И делить, соответственно, на АС. При этом понятно, что из равенства треугольников у нас вот здесь тоже 36. То есть 36 на 36 на АС на 54. Ну, можно сократить тут. 2, здесь 3, здесь 12. В результате вы получаете 24. Ну и в таком случае CD это 54 минус 24, то есть 30. В принципе все. Задание разобрано. Вариант разобран тоже если вы до отсюда досмотрели, вы молодцы, я этому безумно рад. Не забывайте про лайки, подписки и рассказывайте друзьям о канале, это помогает ему двигаться вперед. Я все еще лелею надежду до сотни тысяч добраться в этом году. Вряд ли, конечно, но чем черт не шутит. Спасибо за просмотр и до новых встреч, дорогие друзья.